Приветствую подписчиков и гостей канала. Я немного приболел, поэтому мой голос может быть немного глусавым. Но я думаю, это не столь критично. Итак, недавно обнаружил две Манделы, но я могу ошибаться, так что не судите строго, если что. Может я просто не учил или подзабыл информацию. Если кто не знает, что такое эффект Манделы, в YouTube полно видео про это. Итак, вот первое. Появился новый пояс астероидов. Я помню один. Поиск Койпера. Он находился между Марсом и Юпитером. Так вот, Официальный пояс Койпера начинается от Нептуна и далее. Второй пояс как раз между Марсом и Юпитером. Но у него даже названия нет. Просто пояс астероидов. Я повторю, что может забыл или не очень, но тем не менее, я помню, что пояс Койпера это как раз тот пояс, что сейчас не имеет названия. А второе, что возле Нептуна, его вообще не было. Насчет Койпера. Я пользуюсь якорями для памяти, чтобы не забыть ту или иную инфу. Не такой якорь для пояса Койпера у меня – это планета Фаэтон, что предположительно существовало между Марсом и Юпитером. После некоего инцидента Фаэтон был разрушен и превратился в пояс астероидов, что назвали поясом Койпера. Думаю, астрономы будут в ярости, но как есть. Вторая мандела. Отрывок из Библии. Если я пойду долину смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной. Мой вариант таков: и пойду я долину смертной тени, ну и так далее. То бишь разница в начале. Официальная, если пойду, а я помню и пойду. А разница огромная. Смысл иной. В варианте официальном, если пойду, то есть словно колеблюсь, не точно, сомневаясь, может не пойду. Понимаете, о чем я? Мой же вариант и пойду однозначно не колеблясь, пойду, потому что вера моя крепка, а не то, что есть ли, может быть и так далее. Надеюсь, вы поняли, для вас стараюсь. Я сам не причисляю себя к какому-то движению или религии, у меня свое видение, но если кому-то будет проще, мне больше всего близко направление агностицизма. Но мое мнение, что истинно верующий человек не будет колебаться и сомневаться. Он знает, что Бог с ним, и он с Богом. А нашел я ее просто. Этот отрывок часто в фильмах говорят. И когда я услышал новый вариант, то немного охерел. А после еще больше, от того, что суть извратили. Но кто я такой обычный хрен, что сейчас сам собой говорит? Кто хорошо знает Библию, меня засмеют, скорее всего. Я готов к этому. Я просто хотел поделиться своими наблюдениями. Речь в этом отрывке о принятии опасности, о смертельной опасности и самой смерти как таковой. Как здесь можно усомниться? Новый вариант – это ересь, по моему мнению, неприятие смерти, а значит сопротивление Богу и божественным законам. Вот насколько сильно может поменять одно слово. За подобное меня в средние века спалили бы. На этом все. Спасибо за просмотр. Всего доброго.